Свободные стал Среди своей дороги, стал. Иди своей дороги Ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долго. Защитить мир от заразы зоны наша общая цель и задача. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долго. На нас лежит огромная ответственность. Защитить мир от растущих. Проходи, не задерживайся. Ой, хреновая ходка была. Эх, блин. Я такие как ты, у меня всегда есть -что Интересно. что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация Жаркости. может тебе пригодиться. Ты ему про аномалии. Кто? Он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок пока кишки по веткам разбросает. Подходи, сталкер. Для таких, как ты у меня, всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты у меня, всегда есть кое-что интересно. Не тормози. Не, меченый. Принес документы с агропрома. Как меня угораздит. Отличная работа, Меченый. Наконец документы у нас. Теперь мне надо в них разобраться. Может, узнаю, как пробиться на север. Кстати, если тебе нужны деньги, можешь пойти сразиться на арене. Хозяина арены зовут армия. Его координаты я тебе скинул. Значит так, по документам, которые ты принес с Агропрома, кое-что начинает проясняться. Но данных не хватает упоминается некая лаборатория x 18 по описанию похожая на заброшенное подземное помещение, в темной долине. Придется тебе туда отправиться и добыть недостающую информацию. Лаборатория закрыта, и чтобы открыть ее, понадобится два электронных ключа. Один я тебе дам, а второй заберешь у Борова в темной долине. Все, что нужно сделать, Получить второй ключ от лаборатории x 18 Проникнуть в нее и добыть недостающую часть документа. Не забудь достать костюм, защищающий от радиации. Без него ты не пройдешь. Ну что, мечены, берешься? Если кто то мне. всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Место, где можно хорошо выпить и поговорить. Место, где вам всегда подскажут, как позаработать. Подходите в бар 100 Мы всегда рады новым посетителям. Санта, прямо под ногами валяются. О, блин, а теперь и небо пошло в алмазах. Офигеть. На два свежайших куска мяса. Кто-то из них сегодня станет мясом знаком собакам. Буквально в буквальном смысле. Начнем! Это понятно. А что случилось? Да вот захожу я в палатку, гляжу, а там такой крутой, что даже мне с ним не справиться. Забыл, что зеркало у входа. Ну, в общем, обделался я со страху. Два претендента на цинковый дом. Оба прошли первый круг. Покажите, чему научился? Поехали! В зоне две невы. Из одной четверо сталкеров вывалили, и с другой столько же. Слово за слово, мордобой пошел, потом пальба началась, а у кустах дороги сидит контролер и рулится. И поляну тут удобно с друзьями накрыть. Вот только шашлык приготовится, так мы и сядем. Для нашего нового бойца, сталкера Меченова, сегодня мы узнаем, кто вы. Претендент на звание чемпиона или просто кусок мяса? 300 и слепых псов извел под кровью. А зомби так и вообще не стал Ну, это понятно А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку Гляжу, а там такой крутой, что даже Сталкеры не Если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть Место, где можно хорошо выпить и поговорить Место, где вам всегда подскажут Никого на горизонте Сталкер Защити мир от зоны. Вступи Иди из... своей дорогой, Сталкер. Иди своей дорогой, Сталкер. Чернобыля, вступайте в ряды долго. Опасные мутанты, агрокисты... Говори, сука, а то узнаешь, как легко пуля пробивает череп. Не-не, не убивай меня! Твоего напарника сейчас будет вести на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю, млям буду! Ладно, мразь, живи. Но на глаза мне больше не попадайся. Эй, дружище, иди сюда! Помоги отбить напарника у бандитов! Давай за мной, я знаю место для засады. Поможешь, буду благодарен. Долги в долге, возвращаю. прячься на той стороне дороги. Попрощался. Это вот сталкера, благодари, он мне помог Спасибо, друг Подходи, пообщаемся Брат! Помоги, брат! Субтитры Кто к нам колеса? Oh, Алкер, помоги! Открой эту чертову клетку! Пульт управления находится на стене! Спасибо, друг! Я твой должник! Упа! пацаны! Вали, закопаем беда. вас в этот смерт! Смотрите, кто к нам колеса копил! Молчи, сука! 見面